Быстро получилось. Да, Отлично. Хорошо. Те же самые правила, вы уже их знаете. Я сейчас выключаюсь, вы мне говорите, когда щелкать. Хорошо, слайд. да, можно сразу следующий слайд уже. Хорошо. А, да, добрый день еще раз всем. А, кратко расскажу, где я работаю. А, я работаю в компании Несле, которая производит а, известные марки а, продуктов а, питания, напитков и кормов для животных. И хотела бы рассказать о нескольких факторах, которые влияют на внутренние коммуникации в компании. Во-первых, компания руководствуется ценностями, основанными на уважениях, и в своей деятельности стремится внести вклад в формирование здорового будущего. Соответственно, во всех наших коммуникациях мы в той или иной степени эти ценности транслируем если говорить о команде, то она очень разнообразная, сотрудников много, они работают в разных регионах, не только России, но и других стран. И сотрудники разных возрастов, и мы, естественно, должны при наших коммуникациях учитывать специфику. Канал, отдел внутренних коммуникаций у нас входит в состав отдельного департамента, и мы являемся таким партнером наших бизнесов и функций, и наша задача сохранить, найти подход каждой функции в трансляции их информации сотрудникам и сохранить баланс между ними, чтобы у нас не было там только перекосы, например, в HR. Следующий слайд, пожалуйста. Если вернуться к комиссии компании, то, естественно, невозможно ее реализация невозможно без вовлечения сотрудников. И для нашей компании важно формирование культуры устойчивого развития в коллективе. И для этого, чтобы способствовать формированию такой культуры, в 2021 году было создано сообщество амбассадоров по устойчивому развитию. Оно объединяет сотрудников, которые интересуются темой устойчивого развития, стремятся внести свой вклад не только в экологию, но и в социальное развитие, участвуют в волонтерских акциях благотворительных. И к этому сообществу может присоединиться любой сотрудник, вне зависимости от направления своей работы и опыта. Следующий слайд, пожалуйста. И... Переходя теперь к, собственно, коммуникациям, в этом году у нас планируется развитие этого сообщества и соответствующая коммуникационная кампания для того, чтобы поддержать сотрудников в их стремлении соответствовать принципам устойчивого развития и продвигать эти принципы среди своих коллег и их вовлекать. И, собственно, эта цель делится на несколько подзадач. Во-первых, это повышение вовлеченности сотрудников. А второе, это предоставление участникам, для участников сообщества возможности обмена информацией друг с другом, знаниями, и опытом. И третье, это стимулировать получение новых знаний и навыков в нашем направлении. И следующий слайд. Собственно, для кого мы все это делаем, это, как я уже сказала, может притянуться любой сотрудник, но если анализировать, то в большей части это женщины, это сотрудники и офисов, и фабрик, возраст примерно от 25 до 45 лет, у многих из них есть дети, которых они тоже стремятся увлекать, обучать о заботе о планете и о планете эти люди стремятся вести более экологичный образ жизни, осознанный. И важно также, что они осознанные потребители, то есть они стремятся а, рационально подходить к использованию ресурсов. А, следующий слайд. И какие инструменты мы планируем использовать? Это такая мозаика. А, Во-первых, это мероприятие как онлайн, так и офлайн. онлайн это, например, вебинары с экспертами по разным темам. Опять же, мы хотим выяснить у сотрудников, какие темы им интересны, например, там, сортировка отходов или что-то другое, чтобы на эти темы проводить соответствующие вебинары. Также мы планируем сделать, поскольку у нас пока нет внутренней социальной сети, создать платформу для общения между сотрудниками в канале в Teams, и это место где вот для, собственно, для user-generated contact, где сотрудники сами будут что-то постить, между собой общаться. А, также запланирована серия публикаций о амбассадорах, чтобы повысить их а, а, видимость среди коллег. И, например, сотрудники другие знали, что если там у них есть какой-то вопрос, опять же, по той же сортировке отходов, они могли подойти к этому коллеге, и он им поможет. Опять же, так мы будем повышать уровень знаний и уровень а, культуры в устойчивом развитии в компании. А, регулярные неформальные встречи а, у нас, мы раньше уже проводили, не для сообщества, а в общем, а, только формат рандом кофе, и он очень хорошо заходит, то есть когда онлайн, то есть, когда люди собираются, опять же, в Teams, мы делим там рандомно на пары или на тройки, они между собой общаются, и всегда это очень поднимает настроение. И вот можно среди этого сообщества проводить такие неформальные короткие встречи. Естественно, будем использовать онлайн, электронные рассылки. Это один из основных наших каналов коммуникации. Но, опять же, там какое-то, будем зашивать в них полезное действие пройти опрос, присоединиться к к, команде, ну, к каналу, например, или что-то подобное. И еще хотелось бы сделать для них сувенирку, куда в предыдущей презентации тоже было, какой-то отличительный знак, приятный бонус, который будет для участников сообщества. Но, естественно, как я уже говорила, они рациональные потребители, мы не будем делать им там 115 шоппер или десятую термокружку, а что-то, что действительно будет полезно. Там. Так, следующий слайд. Здесь я распланировала, на этом, я думаю, будет пополняться это, это, это расписание, то есть это примерный план активности по месяцам, то есть есть то, что будет на протяжении там, нескольких месяцев, и эти активности я разделила по инструментам, то есть цветом их выделяю. Мне так удобнее самой смотреть, может быть, там, когда я вижу, что соотношение нужно поменять. когда слишком много там, рассылок, и совсем нет мероприятий, или наоборот. Вот это такой работе даже для меня файл было полезно сделать. И э, не буду здесь уже подробно останавливаться. В принципе, на предыдущем слайде все, все эти инструменты описала. И следующий слайд. А, собственно, кто будет заниматься э, компанией? А, Во-первых, это специалист по внутренним коммуникациям. Это я, это общая координация, планирование контента, написание рассылок и прочего. А руководитель по внутренним коммуникациям – это общее согласование, согласование с а, другими нашими стейкхолдерами для того, чтобы соответствовать целям там, нашей компании, потому что есть и план большой по устойчивому развитию, а, чтобы мы были в, в соответствии с целями а, общими компаниями. Это HR-департамент, потому что мы также планируем включить материалы про а, сообщество амбассадоров в... Welcome-тренинг для сотрудников, чтобы они сразу знали, что если они, например, интересуются этой темой, такие осознанные и экологичные, что они могут это свое стремление в компании реализовывать. И третье, четвертое, это сами амбассадоры, потому что они тоже будут активными участниками, и они будут как на встречах друг с другом опытом обмениваться, так и будут пользователями каналов Teams, то есть их тоже можно считать участниками активными информационной кампании. И следующий слайд. Как оцениваем? Здесь я выделила четыре основных показателя. Во-первых, мы в начале, вот как раз совсем скоро будем проводить опрос среди тех, кто записался в наше сообщество и тех, кто раньше там состоял как они видят вообще роль амбассадора, и как они оценят вовлеченность своих коллег, и в конце года, после там наших всех мероприятий, сравнить показатели опроса. Также будем смотреть на прирост участников сообщества, на реакции в каналах коммуникаций, то есть сколько там лайков, комментариев собирают, нашей публикации и в процентном соотношении от общего количества участников сообщества, сколько человек соединяется к мероприятию.